такие подачки со звуком фе. Ну что ж, я считаю, что еда – дело благородное и благодарное. Кто бы ни поделился, нужно брать с желанием этого. Я в своей жизни когда-то придумал такую идею для себя. Я никогда не отказываю никому в случае, если мне кто-то хочет что-то отдать. Никогда, никогда. То есть нужно мне это, не нужно, я обязательно это беру. Поэтому если дают, то я обязательно это принимаю с радостью. Куда я это деваю? Я никогда это никому не отдаю. Почему? Я всегда это несу домой. То есть, чтобы мне не дали, это будет находиться дома. Я приношу и говорю, и так. «Консосе сало», «Консочек яичко принесли» и так далее. Естественно, когда люди начинают давать, то и сам хочешь взамен давать, поэтому и появляется желание вот этого передвижения, этой энергии.